огромный привет! Впереди самые интересные события, и о них расскажу вам я, Регина Якупова, сегодня в выпуске. На языке молодежи в IT-лицее КФУ прошел конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Фольклор народов по Волжье в КФУ прошла выставка, посвященная 130-летию Габдулы Тукая. Состоялось заседание Попечительского совета Казанского федерального университета под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Подробный сюжет об этом ты узнаешь в нашем следующем выпуске, а мы продолжаем. КФУ посетил профессор университета Висконсин Мэдисон, и ему есть, что обсудить с нашими будущими историками. Встреча вызвала огромный интерес у многих, о ее подробностях далее. КФУ прошла лекция профессора университета Висконсина Мэдисона, которую посетили не только студенты Института международных отношений и востоковедения КФУ, но и профессорско преподавательский состав. Прошедшая встреча с зарубежным специалистом стала новым источником актуальной информации, касающейся истории. В частности, тема лекции, которую он провел полностью на татарском языке, коснулась истории родного языка, золотой орды, литературы и истории ислама. О новых деталях разговора знали далеко не многие и, как выяснилось, неспроста. У профессора ей, собственно, теории по многим направлениям с которыми он работает долгие годы именно ими профессор с удовольствием поделился со всеми присутствующими свой неподдельный интерес и знания он готов передать молодым специалистам студентам казанского университета один из многих предметов, с которыми я интересуюсь это история эпидемии в области в евразии история чумы нас начинается начиная с VI э, э, столетия, и потом в средневековье, начиная с 14-го и даже в XIX столетии есть. Это отдельный предмет, и для этого надо генетика, биология, и история, э, археология. И для нового поколения, я думаю, что надо э, познакомиться с всем этим. Как сделать российские вузы привлекательнее для иностранных абитуриентов? Как их адаптировать к жизни вдали от дома? Эти и многие другие вопросы обсуждают в эти дни в Казанском федеральном. КФУ принимает заключительный образовательный семинар в рамках проекта «5.100». Мало кто знает, но проект 500 кроме бесконечных совещаний, защиты дорожных карт и роста научных публикаций, включает в себя обширную образовательную программу. В ее рамках проходят многочисленные семинары, посвященные многим аспектам жизни университетов. На них представители вузов не только учатся отвечать на новые вызовы, но и делятся друг с другом опытом. Заключительный семинар не стал исключением. Проблема привлечения иностранных абитуриентов волнует всех без исключения. И у каждого свой взгляд на ее решение». Хорошо работают программы обмена иностранными студентами, то есть возможно какие-то изначально студенты могут посетить летние курсы по изучению русского языка и в дальнейшем, если они заинтересуются действительно в освоении какой-то новой специальности, можно уже завлекать и на академическое обучение. У нас в нашем ВУЗе это выделяются квоты на бесплатное образование для иностранных граждан, это... Хорошее общежитие, естественно, что немало важно. Потом наш вуз находится в самом центре города. И как бы вокруг очень много достаточно мест, где можно достопримечательности посмотреть и развлечь для студентов. Я думаю, это очень важно. Я считаю, что это популяризация российского образования и в первую очередь популяризация русского языка, русской культуры. Я считаю, что это очень важно в мире. каким будет телевидение будущего будет ли оно отличаться от того к чему мы с вами привыкли или это будет нечто новое революционное ответы на эти вопросы пытаются найти в казанском федеральном участнике международной конференции современное телевидение между национальным и глобальным.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 Он хочет эффект присутствия. И вот эти новые сервисы, ВСЕР, в которые инвестируется, в том числе тот же Цукерберг, то есть э, вот эти виртуальные реальности, очки, шлема и все остальное, это туда. Потому что вот оно будущее на самом деле телевидение. Сбуются или нет прогнозы ученых покажет время. Но уже очевидно, что телевидение прежним точно не останется. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюс. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике «Веб-Ньюз». 28 апреля 2016 года в 5.01 по московскому времени с первого гражданского космодрома России космодрома «Восточный» проведен первый пуск. ракета союз «Союз-2.1А» стартовала успешно. И через 8 минут 44 секунды блок выведения «Волга» приступил к формированию переходной и целевой орбиты для космических аппаратов ломоносов АС АЭС-2Д и «Самса-2018». Юридический факультет КФУ провел творческий вечер для студентов и преподавателей, на котором стихотворение собственного сочинения читал Железнов Борис Леонидович. Железнов Борис Леонидович – профессор, доктор юридических наук, академик Российской академии наук, заслуженный юрист Республики Татарстан, заслуженный профессор Казанского университета. В майские праздники в Казани работа муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах, общего пользования местного значения будет осуществляться в бесплатном режиме. В Елабужском институте КФУ второй месяц проходят занятия по подготовке проводников пассажирского вагона. Более 80 студентов вуза собираются работать летом проводниками на российских железных дорогах. Зарплата зависит от выработанных часов. Студент за месяц может получить зарплату более 20 тысяч рублей. Фестиваль болельщиков ФИФА во время чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет на площади перед центром семьи Казан. Вместимость площадки составляет 30 тысяч человек. Казань готовится к празднованию Дня Победы. Будут организованы праздники в микрорайонах, школах, на предприятиях, парках и скверах. Основные действия 9 мая пройдут на площади Свободы в Парке Победы и возле стадиона «Казань-Арена». Ждут казанцев и на торжественной акции «Бессмертный полк». Общий сбор назначен в 14.00 перед НКЦ «Казань». Маршрут пройдет до площади 1 мая. А вы знаете, что такое цветная революция? Нет? А вот студенты КФУ, побывавшие на лекции профессора из МГУ Андрея Манойла, знают обо всех тонкостях этого явления. Подробнее узнаешь далее. В гостях Казанского федерального университета побывал профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Викторович Манойла. Он выступил перед студентами с лекцией о цветных революциях. Что гроза цветных революций сегодня является одной из наиболее острой и для... Современной России и для многих стран мира, которые постоянно находятся под прицелом политтехнологов, специалистов по организации цветных протестов. Особенно важно то, что эти знания я буду давать студентам, которые завтра или послезавтра подрастут, окончат университет выйдут во взрослую жизнь, и именно в их руках будет будущее нашей страны. Студенты с большим вниманием слушали профессора. Он смог простым языком рассказать о сложном, а самое главное, о важном. Если вы думаете, что ваши бабушки и дедушки не шарят в компьютере и не юзают просторы интернета, то вы сильно ошибаетесь. Уже 2800 пенсионеров Татарстана вооружились компьютерными мышками и штурмят компьютеры и ноутбуки внуков. Об этом далее. Очень важно в мире современных информационных технологий, которые так активно развиваются, мы должны идти в ногу со временем. Мы современные пенсионеры и хотим, чтобы мы э, соответствовали нашим детям, нашим внукам, на, на одном языке разговаривали, на одном языке общались. С таким девизом современные пенсионеры интенсивно осваивают компьютерные технологии. Настроены они серьезно. Уже пять лет в Ателицея КФУ проводится ежегодный республиканский конкурс по компьютерному многоборию среди пенсионеров. Множество желающих получить знания, пользованием интернетом и новыми технологиями находятся не только со столицы Татарстана, но и сел и городов всей республики. Ну, в свое время такой возможности не было раньше. Мы э, считали на счетах э, деревянных, э, таких, такой возможности не было. А сейчас появилась такая возможность. Очень активно э, включились наши пенсионеры, которые вот, ушли на заслуженный отдых уже и, и хотят все научиться вот, компьютерной грамотности». На конкурсе по компьютерному многоборью компьютер ленд оценивается качество обучения учащихся пожилого возраста, которые прошли курс компьютерной грамотности в университетах третьего возраста. Здесь их обучают работе на базовых компьютерных программах Paint, Excel, Форд и, конечно, специальным программам госуслуг. Все это позволяет облегчить жизнь пенсионерам и совершать операции оплаты, не выходя из дома. Задания, в принципе, для наших лицеистов довольно простые, конечно, которые они будут не два часа выполняться, а минут пять, наверное. Но, с другой стороны, это здорово, когда люди уже там, пенсионного возраста занимаются компьютером. И задания серьезные для человека, который не подготовлен там, к работе с порталом госуслуг, с электронной почтой, с вордом, с презентациями. Я уверен, что это очень нужно. И у меня в планах тоже научить лично свою бабушку, чтобы она разбиралась в компьютере, потому что жизнь — это движение. И как только ты останавливаешься, перестаешь учиться и делать что-то, я думаю, что жизнь заканчивается». По итогам конкурса, как говорится, самые продвинутые, будут участвовать во всероссийском конкурсе, представляя современных пенсионеров Татарстана. Анастасия Иванова, Ленардо Валитиаров, Универ Универньюз. В КФУ уже подвели итоги конкурсов и акций, проводимых в честь 130-летия со дня рождения Габдулы Тукая. Однако памятные мероприятия на этом не заканчиваются. А выставки, вдохновленные творчеством великого певца татарского народа, расскажет Диана Авакян. Перед студентами Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ стояла задача по-своему передать мотивы татарского фольклора. Шурале, суанасы и другие мифические существа. Для изображения этих сюжетов студенты использовали традиционные материалы татарского народа, такие как дерево, кожа и войлок. Кстати, работы могли отражать предания и легенды и других народов по Волжье. Сказания о реке Криидели, которая течет на территории Республики Башкортостан. Здесь повествуется о том, что река пробилась... ну Сквозь скалу э, в форме коня. И вот как раз-таки я изобразила этот момент. Экспонаты выставки отражают многочисленные ремесла, которыми студенты могут овладеть в стенах института. К примеру, ребята с удовольствием осваивают узорную кожаную мозаику древнейший промысел Татар. Здесь вот представлен мебельный комплект в технике узорной кожаной мозаики, даутовые динары, головные уборы экспериментальные, эксклюзивная Тоже коллекция у нас создана, которая экспонируется на различных выставках. Как признались творческие руководители студентов, работы вполне заслуживают не только стен выставочного зала института, но и больших международных выставок. Тиана Вакян, Роман Самарин, Универ -Ньюз. На этом у меня все. Чувствуйте весну, наслаждайтесь ею и дарите тепло. Пока-пока.